Здравствуйте, меня зовут Бек Намсон, профессор-хирург Женского университета ИХВА в Сеуле, Корея. Приятно с вами познакомиться. Тема сегодняшней лекции – текущее состояние рака груди и новые технологии онкопластической хирургии в Корее. На картинке слева изображен марафон «Розовая лента», который проводится ежегодно в октябре. Расскажу немного о себе. Я работал в больнице Корейского онкологического центра и в больнице университета Кункук. Сейчас я работаю в больнице женского университета Ихва. Женский университет Ихва имеет долгую историю насчитывающую 136 лет. Я был президентом Корейского азиатского общества рака молочной железы, а также был президентом Всемирного общества рака молочной железы. В 2001 году я был человеком года в США, а в 2006 году я был в топ-100 хирургии рака желудка и груди Великобритании. Доктору, uh, Эта фотография 100 лучших операций по лечению рака желудка и груди, полученная мной от IBA International British Academy. Я проводил операции и читал лекции во многих странах по всему миру, потому что впервые начал проводить операции по сохранению груди в Корее и Азии. Сначала это было сложно, и немногие люди признавали это. Но теперь, как вы все знаете, я стараюсь проводить консервативные операции по раку груди. 어려웠었지만, 했으면, 어, Это фотографии, 제가, на которых я читал лекции о медицинских обследованиях 아니면, и лечении в разных странах. Как вы знаете, рак описывается как ракообразное, потому что спина рака бугристая и твердая. Если рак укусит, то он не отпускает добычу после укуса, и вы не знаете, куда пойти. Так можно объяснить название. Например, в случае рака груди рак существует не только в самой груди, он имеет тенденцию к метастазированию, особенно часто в кости, легкие и печень. Рак не знает, куда он распространится, так же как и рак не знают, куда им пойти. Некоторые из метастазов могут распространиться на мозг или яичники. Что касается Кореи, то в прошлом было не очень много онкобольных. Поскольку личный доход стал превышать 30 тысяч долларов США, страна стала развитой и входит сейчас в число стран ОСР. Заболеваемость и частота рака увеличились. Раньше многие люди умирали от инфекционных болезней. Сейчас большинство людей умирает от рака. Для справки, если посмотреть на причины смерти в 2018 году, на первом месте стоит рак. На втором – сердце. Сивей – инсульт. На третьем – респираторные заболевания. На четвертом – старение. И на пятом – суицид. Старение можно рассматривать как естественное явление, но в наши дни старение продолжительное, поэтому старение тоже считается болезнью. Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в Корее составляет 80 лет для мужчин и 86 лет для женщин, то есть в среднем 83 года. В среднем возрасте мужчин два из пяти человек заболевает раком. В течение средней продолжительности жизни женщин раком болеет один из трех человек. У мужчин показатель выше, так как они вынуждены работать в опасных условиях и испытывают большой стресс. Эта таблица, показывающая заболеваемость мужским раком во всем мире. Корея и Япония почти на одном уровне. Рак желудка занимает первое место. США и Великобритании это рак простаты. Ожидается, что в будущем Корея и Япония пойдут по аналогичной схеме, как США и Великобритания. Что касается женщин, то рак груди является наиболее распространенным раком в Корее, Японии, Соединенных Штатах и Великобритании. Кроме того, среди женщин часто встречаются такие анкозаболевания, как рак щитовидной железы, рак толстой кишки, рак желудка и рак легких. Пятилетняя выживаемость показывает, насколько эффективно лечение рака. В случае рака желудка Япония преуспела, но теперь, имея пятилетнюю выживаемость, мы не отстаем от Японии. Рак щитовидной железы заставляет Корею жить дольше, чем в других странах. А в случае рака груди в Корее более высокий пятилетний коэффициент выживаемости, чем в других странах, таких как США и Канада. Настолько медицинский уровень Кореи высок и близок к мировому. 그런 데이터가 나오고 유방암 오늘의 토픽인 유방암도 미국이나 일본, 캐나다보다 한국이 훨씬 5년 생존률이 높습니다. 그만큼 한국의 의료 수준이 지금 전 세계적에 전 세계적으로 아주 초배 가깝습니다. Факторами риска рака груди являются все факторы: ожирение, гиподинамия, короткий период грудного вскармливания, чрезмерное употребление алкоголя. пациентки в менопаузе, принимающие заместительную гормональную терапию или пациентки в возрасте 20 лет, принимающие противозачаточные средства. Не рожавшие, особенно в наши дни есть много случаев, когда в семье только один ребенок или нет детей и много незамужних. В Корее одна пара не рожает даже 0,83 ребенка, поэтому в развитых странах груди будет увеличиваться. 뭐 선진국에서는 애를 결혼도 안 하는 사람 안 하겠다는 있고, 애를 꼭 하나만 Причинами рака груди является отсутствие родов, позднее рождение первого ребенка, ранее минархи. Медленная менопауза и длительное воздействие женских гормонов. В прошлом для лечения холодного пота или бессонницы при менопаузе использовалась заместительная гормональная терапия. В наши дни она не используется. В особенности употребление пищи с высоким содержанием жиров, калорий и МТ от 20 до 30 повышает риск рака груди, а также употребление слишком большого количества алкоголя. Много водки в России. Отсутствие упражнений. Если вы не занимаетесь спортом, потому что холодно, а если в семейном анамнезе есть больные раком груди, к примеру, мать и тетя Анджелина Джоли больные раком груди и яичников, то лучше пройти обследование на пять лет раньше, чем другие, потому что может быть генетическая проблема, а не только причина пищевых привычек. 토실토실하게 뚱뚱하게 되잖아요. 이런 거 문제고, 그리고 패밀리 스토리. 아마 여러분들 잘 아시는 안지영 졸리 엄마 이모가 그 유방암도 걸리고 난소암도 걸렸잖아요. 이런 거가 단순 식습관의 문제가 있는 것만이 아니라 그런 그 유전자 BRCA1, 2 이런 문제가 있기 때문에 그러니까 이런 패밀리 스토리가 있는 사람은 남보다 한 5년 일찍 как видно из слайда заболеваемость раком груди выше в странах, которые едят больше жирной пищи при употреблении жирной и калорийной пищи набирается вес и существует две модели телосложения слева человек, чья верхняя часть тела больше чем нижняя это яблоковидный тип с правой стороны человек нижняя часть тело которого больше верхней, это грушевидный тип. При грушевидном типе нет риска сердечных заболеваний, рака груди, и он такой же, как и нормальный тип. При яблочном типе риск диабета, сердечных заболеваний и рака груди в три раза выше. Глядя только на женский тип телосложения, можно предположить, к какому заболеванию имеется склонность. 이런 타입은 심장병, 그 다음에 당뇨, 유방암이 세배 정도 많습니다. 그러니까 어떤 사람의 여성의 타, 체형을 봐도 우리가 그 여성이 어떤 병에 걸릴 수 있을 거라는 것을 짐작을 할수 있습니다. Существуют признаки рака груди. Например, когда кожа натягивается вокруг соска. Если есть уплотнение, когда она растет. У этой пациентки засасывается область вокруг соска. Это является признаком рака груди. Сначала этого не было, но появилось уплотнение. Есть народное средство, которое лечат его с помощью иглоукалывания, но ей нельзя его проходить, так как у нее рак. Если есть признаки скопления гноя, может случиться такое. Но этой пациентке можно сделать операцию только после курса антибиотиков. В некоторых случаях выделение из сосков выходит бессознательно, иногда с примесью крови. Это не обязательно рак груди. На самом деле у 10, 15 из 100 человек бывают боли. Симптомы, похожие на воспаление. Но у этой пациентки рак груди. Почему это рак груди? Потому что втянутся сок. Из-за воспаления или гноя соски не высасываются таким образом. Поскольку грудь очень застенчивый орган, люди, которые живут в одиночестве, прячутся и в конечном итоге попадают в больницу из-за страха. Некоторые люди приходят очень поздно. Иногда по религиозным причинам некоторые люди говорят, что они будут излечены рукоположением, потому что боятся химиотерапии, лучевой терапии. Но не следует этого делать. Вы должны молиться после того, как пролечитесь лучшими методами, используя новейшие медицинские знания. Иногда соски становятся похожими на экзему, и у этой пациентки тоже рак. Это похоже на экзему, и это рак, потому что соски были втянуты. Кровенистые выделения не всегда свидетельствуют о раке груди. Рак подтверждается у 10 до 15 человек из 100. Эта пациентка заболела раком груди во время грудного вскармливания. В целом прогноз был плохим, но в настоящее время при таком состоянии перед операцией используются антибиотики химиотерапия, после чего проводится операция. Тогда выживаемость будет аналогичной. Если во время лактации развивается рак груди, прогноз, как правило, не очень хороший. Мужчины также болеют раком груди. В нашем учебнике указано, что около 1% мужчин страдают раком груди. В Корее этот показатель около 0,4%. Когда дело доходит до диагностики рака груди, нужно не просто сесть и прикоснуться к ней, но и проверить, пальпируя подмышечную область в положении сидя, нет ли увеличенных подмышечных лимфоузлов вы должны проверить есть ли лимфатические узлы над ключицей с той же стороны груди Какова скорость роста заболеваемости раком груди в Корее? Здесь синий цвет означает инвазивный рак груди, а цвет под ним рак стадии 0. Во всяком случае, комбинация этих двух цветов находится наверху. Если посмотреть на последний год, то в прошлом году около 30 тысяч человек заболели раком груди. Это приводит к ежегодному увеличению заболеваемости раком груди примерно на 6%. Все это в конечном итоге приводит к благополучию, а благополучие к тому, что мы едим жирную пищу. Женщины участвуют в жизни общества, поздно выходят замуж, поздно рожают детей, и у них остается мало времени для кормления грудью. Это касается возрастного распределения пациентов с раком груди в Корее. Даже если мы будем наблюдать в течение многих лет, возрастная группа с наибольшим количеством случаев рака груди в Корее под 50 и немного за 50 лет. Азиатские этнические группы почти одинаковые. Тайвань и Япония сначала немного следуют американскому паттерну вправо. Корея в один прекрасный день будет похожа на Японию и в конечном итоге на США. Это означает, что возрастная группа с наибольшим количеством случаев рака груди переходит к более старшей. В конечном итоге ожидаемая продолжительность жизни увеличивается, и это неизбежно. Это выражается численно больше всего 40-летних, за которыми следуют 50, 60 и 30-летние пациентки. Тем не менее, в Корее хорошая тенденция клинической стадийности заболеваний. Самая распространенная ⁇ первая стадия, затем вторая и нулевая. Когда я был ординатором, самые распространенные стадии были третья и четвертая, а теперь первая, вторая и нулевая. Это говорит о том, что ранняя диагностика сейчас на высоком уровне. С ростом экономического развития люди стали заботиться о своем здоровье. Результаты рака груди в Корее почти лучшие в мире. Раньше, когда ставили диагноз рака груди, принцип заключался в том, чтобы удалить всю грудь и, как правило, разрезать грудь и грудные мышцы, но после этого появилась химиотерапия, радикальная мастектомия, и в последнее время операция по сохранению груди является наиболее распространенной в Корее. От 65 до 70% пациентов в проходят 65 операцию га После того, как рак молочной железы удален, проводится биопсия. Причина ее проведения заключается в том, что методы лечения могут быть разными. Чаще всего встречается протоковая карцинома. Затем следует DCIS, протоковая карцинома инситу, за которой следует лобулярная карцинома. И при лобулярной карциноме метод лечения намного отличается. В прошлом методы лечения рака груди определялись в зависимости от стадийности, но теперь так называемые биологические маркеры и коды наборов разные, поэтому сейчас лечат в соответствии с ними. Методы лечения сильно различны в зависимости от рецепторов ER и PR, таргетной терапии и положительного или отрицательного HR2. 있고, 없고, 없고, 그다음에, therapy, 그리고, 말해서, 있고, Даже TNBC. при отрицательных ER и PR, так называемый тройной негативной рак груди, ТНБС, лечится по-другому. Раньше лечение проводилось в зависимости от стадии, но теперь лечение основано на этих биологических маркерах набора кода. Хотя их здесь нет, есть один под названием KI-67, и лечение варьируется в зависимости от него. Лечение различается в зависимости от типа Luminal A, типа B, типа HER2 и тройного негатива. Это только для справки. Но, как я уже сказал, BCS впервые была проведена в Корее и Азии в 1986 году. Людей, которые следовали за мной в Корее в то время, становилось больше, и в конечном итоге BCS и Modified пересеклись, и люди последовали моему мнению. Эти два шаблона были одинаковыми в 2006 году. Через 20 лет после того, как я начал, Modified стал похож на BCS в Корее, а в последнее время BCS выполняется намного больше, 70%. Это означает, что качество жизни женщин изменилось. Отсутствие груди означает, что они не только теряют женственность, но и теряют материнство и становятся грехом для ее мужа. Так считалось раньше. Женщины чувствовали вину перед мужем, впадали в депрессию, разводились, иногда уходили в горы, заканчивали жизнь самоубийством. Но теперь BCS является основным лидером, Поэтому нет необходимости бросать работу или разводиться. Качество женской жизни кардинально изменилось. Благодаря этому раннему выявлению, скорее пятилетняя выживаемость и десятилетняя выживаемость составляют 92%, и 85% соответственно. Это лучший результат лечения в мире. Поэтому ежегодно в Корее из-за зарубежа приезжают 500 тысяч пациентов. Особенно много людей приезжают, чтобы лечить рак груди. Много людей из Средней Азии, России и арабского происхождения. И, конечно же, большинство людей приезжают из Китая. Анализируя характеристики рака груди в Корее, плохая новость заключается в том, что по-прежнему наблюдается рост. Это около 6% в год. Немного прискорбно, что молодые Женщины, то есть до 40 лет, встречаются в два или три раза чаще, чем в США. Хорошая новость в том, что благодаря проведению регулярных осмотров много случаев раннего выявления рака груди. Обследование на Западе это маммография, а мы в случае сомнения проводим УЗИ и даже МРТ, поэтому уровень ранней диагностики очень высок. 왜냐하면 미리 체크업을 하니까 이런 게 중요한 거. 체크업 하는 것은 뭐 서양에서는 거의 맛모그래피만 하지만 우리는 소나그래피 뭐또비 в Корее бесед составляет 65-70 процентов, но теперь даже при удалении груди изнутри и под кожей для улучшения качества жизни проводится так называемая пластическая операция. Итак, в конце концов, поскольку существует много методов раннего обнаружения, смертность неизбежно снижается. В старые времена использовались только хирургическое вмешательство, гормональная терапия и лучевая терапия. Но в настоящее время есть также таргетная терапия и иммунорегуляторы. Есть даже способ лечения, при котором с помощью ножниц отсекаются гены, вызывающие рак груди. Мы не ограничиваемся только операцией и лекарственной терапией. Мы даем рекомендации, какие продукты полезны в реальной жизни, каким хобби и какими видами спорта лучше заняться. Результаты лечения при этом становятся намного лучше. В заключение можно сказать, что заболеваемость раком груди в Корее ежегодно увеличивается примерно на 6%. Это плохая новость, потому что много пациенток моложе 40 лет. С другой стороны, уровень пятилетней и десятилетней выживаемости лучше, чем на Западе, лучше, чем в любой другой стране мира. Я хотел бы сказать, что форма при раке груди значительно улучшилась от радикальной хирургии груди до трансформирующей хирургии груди и операции по сохранению груди. Но для того, чтобы создать лучшую форму, я разработал свою собственную новую технологию онкопластики при раке груди. Итак, я расскажу вам о ней. Вы, наверное, слышали о розовой ленте. Эта программа борьбы против рака груди началась в Нью-Йорке в 1990-х годах. И сейчас в мире проводится много мероприятий розовой ленты в октябре. Женщины должны быть здоровыми, тогда и их семьи будут здоровыми. А здоровье семьи — это здоровая нация и здоровое общество. Вы видите мою здесь? Это розовая лента. В любом случае, рак груди — это солидный рак. Есть два типа рака — солидный рак, опухоль, и плавающие анкоклетки, как при лейкемии. Поскольку рак груди — это солидный рак, хирургическое вмешательство имеет первостепенное значение. Surgery is an art. Хирургия — это искусство и технология одновременно. С тех пор, как в 1894 году доктор Хальстет из университета Хопкинса сделал доклад о радикальной операции по поводу рака груди. Этим методом лечили в течение 70 лет. Позже, когда появилась химиотерапия, начали использовать модифицированную радикальную операцию груди. Доктор Варанезе, ныне покойный, который работал в Национальном онкологическом центре в Италии, задумался, у пациентки большая грудь – западном стиле. Следует ли мне удалять всю грудь, оставив менее двух сантиметров? Имея это в виду, он опубликовал операцию по сохранению груди в New England Journal в 1981 году. В 1984 году его семинар в Милане, Италии и в Ирландии и Артаре проводился с 8 утра до 6 вечера в течение недели. Тогда Варонеза предложил, Давайте подумаем об операции, которая может сохранить грудь. И у меня есть такая статистика. Когда я сравнивал операцию по сохранению груди и радикальную мистектомию, я пришел к выводу, что результаты по развитию рецидива и выживаемости такие же хорошие, как и при полном удалении. Эффект красоты успокаивает психологию женщины и сохраняет ее женственность. В то время я работал в корейском госпитале ядерной медицины. Центр лучевой терапии, тогда был лучше в Корее. Поэтому я подумал, что я должен это сделать, и начал в 1986 году. Врачи и профессора, с которым я работал, ругали меня за то, что я такой молодой и берусь за такое. Но я верил в то время, и выполняю эту операцию до сих пор. Как я упоминал выше, в Корее в 2006 году было ровное соотношение между операцией по сохранению груди и удалением всей груди. Концепция антикопластической хирургии была разработана в Германии человеком по имени Одрих. С тех пор мы разрабатываем технологии, которые делают ее лучше, проще и дешевле, и вскоре мы вам ее продемонстрируем. 온코프라스틱 소재라는 그런 개념이 사실 독일의 어드리즈라는 사람이 시작했어요. 저는 이제 그 이후로 계속 지금 더 나름대로 그더 좋게, 쉽게, 경비도 덜 들게 하는 그런 기술을 테크닉을 개발하고 있고 곧 보여주겠습니다. Кроме того, если вы выполняете эту операцию на подмышечной впадине, в день операции вам необходимо знать весь объем операции на подмышечной впадине под консервативной хирургией. Врачи по имени Крак и Гильяна брали биопсию лимфоузлов с минимальным забором ткани, после которой лимфатический отек на руке был намного меньше. Эффективный результат лечения рака груди это одно, но хирург, который может соответствовать лозунгу «давай сделаем это красивым» является хирургом с большой буквы. В конце концов, если у вас рак груди, и если удалить большую часть ткани при радикальной операции, раковые клетки при этом почти не видны. Но для консервативной операции необходимо сохранить как можно больше тканей. Поэтому очень важно выбрать хорошего врача, который способен отрегулировать баланс. А также хирург должен стремиться сводить к минимуму частоту рецидивов и увеличивать выживаемость. Немецкий хирург Одрик, о котором я упоминал ранее, впервые использовал слово «онкоплотическая хирургия». На этом снимке доктор Холстед из Хопкинса в 1894 году сделал это таким образом. Грудь была удалена, а мышцы под грудью, то есть грудные мышцы, выглядели неэстетично. Обратите внимание на сильный отек руки. В настоящее время существует способ убрать этот отек. После этого появились противоопухолевые препараты, и ситуация стала намного лучше. Это модифицированная мистектомия, при которой не удаляются грудные мышцы, только ткань грудей и подмышечные лимфоузлы. Раньше я проводил вертикальный разрез, сейчас я делаю его боковым, чтобы шов не мешал ношению бисгальтера. Если делать разрез сверху вниз, шов остается хорошо заметен. Этот разрез называется разрезом майо. В последнее время чаще проводят горизонтальные разрезы. Воронеза начал бесес в 1981 году, а я начал в Азии, в Корее в 1986 году. В то время я удалял четверть раковой области. Теперь я делаю более аккуратный разрез кожи, удаляя только то, что необходимо удалить. Оставляя в край в 2-3 сантиметра. Затем четыре слоя границ, образовавшегося после удаления пространства, замораживаются, разрезаются. Я убедился в отсутствии в них раковых клеток и закончил операцию. Я покажу вам немного позже кое-что более красивое. Я внедрил бесклеточную дермальную матрицу (EDM), которая имеет минимум побочных эффектов и красивый вид. Прошло уже 5-6 лет. Это вид сбоку. сторожевой лимфатический узел был удален. В старые времена грудей бы уже не было, но я смог все сделать красиво. 이게 이제 옆에 모습이고 이게 센티넬 노드 즉시 그 감시림포절 뗀 겁니다. 그러니까. Я могу использовать синий краситель, чтобы найти сторожевые лимфатические узлы, но я использую изотоп. В последнее время часто используется ICG, индоцианин зеленый, но метод изотоп имеет четкое изображение и упрощает поиск сторожевых лимфатических узлов. В настоящее время я использую навигатор, чтобы найти лимфатические узлы подмышечной. Части. Для этого, сделав разрез примерно на 3 см, нахожу контрольный лимфатический узел. В последнее время используется ADM для заполнения области, откуда была удалена опухоль. Сначала используется листовой тип, сейчас используется в виде гранул для улучшения косметического эффекта. Клипирование проводится таким образом, чтобы сфокусироваться на том месте, откуда была удалена удалена опухоль. Наложение швов по сравнению с прошлым намного качественнее, чем когда проводилось просто BCS. Со временем рана становится почти невидима. Таким образом, в последнее время используются гранулы ADM, а не листовой тип. Швы сейчас не накладываются снаружи, поскольку они находятся под кожей при условии, если кожа хорошая, через один-два года пациенты задаются вопросом: А в каком месте мне сделали операцию? А делали ли мне ее? Настолько хороший косметический результат удается при этом достичь. Появляется желание сделать еще лучше. Будучи женщиной, любая пациентка желает сохранить грудь, даже несмотря на то, что у нее рак груди. Посмотрите на снимок Мрт. Почти вся грудь поражена. Посмотрите на подмышечные лимфатические узлы. Пациентка спросила, если вы удалите все поражение, тогда я покончу с жизнью. Сможете ли вы меня спасти? Я не мог ничего гарантировать ей, но пообещал попробовать. Перед операцией рассказал про химиотерапию, после которой по снимку невозможно определить состояние. Поэтому необходимо провести операцию. После удаления края резекции замораживают, проверяют на онкоклетки, затем, приступает к выполнению консервативной операции. Это была операция, которую я выполнил 10 лет назад. Необходимо было удалить всю грудь. И, конечно же, в учебнике тоже описывалось удаление груди. Но я снова подумал, как можно спасти грудь. Сначала я удалил все раковые образования с груди через называемую линию бюстгальтера. Это затрудняло избавление от подмышечных лимфатических узлов. После этого я перестал делать таким образом. И делал это до 2011 года и 2012 годов. Крупная раковая опухоль перешла на кожу и кажется, что после удаления опухоли груди не будет возможности наложить швы. В наши дни часто проводится аутотрансплантация, даже если она требует много времени. На изображении радиус вены кажется большим, но это всего 2 мм. В конце концов, анастомоз проводится под микроскопом. После наложения швов проверяется кровообращение Обращения. раньше не представлялось возможности этого сделать сейчас кровообращение можно проверить с помощью специального устройства с лекарством под названием ICG через 3-5 минут после внутривенного введения можно определить есть ли нормальный кровоток и насколько хорошо соединены вены этот снимок сделан после проверки кровотока прямо перед окончанием операции вид не очень красивый но после того как сформировать сосок грудь приобретет красивый вид. 이 피부까지 먹어서 피부 그다 사람은 또 이렇게 넣을 수도 없어, 피부가 없으니까. 그래서 이제 DAP. 옛날은 것을 많이 했는데, 요새는 시간이 것을 합니다. 이렇게 가지고 그 지금 여기 보시면 아나스터모시스돼 있죠. 아트레비니 아나스. 이게 이게 아나스터모시스 해야 그라프트가 살잖아요. 근데 이게 그렇게 지금 영상에서는 넓어 보이지만 대게 뭐 2밀이 뭐이 정도 뿐이 안 돼요. 3밀이도 안 돼요. 근데 이런 것을 결국 마이크로소프그 기계를 가지고 이렇게 꿰냅니다. 우리 성형과에 산 거예요. 꿰매가지고 꿰맸어도 또 안쪽에 이렇게 피가 잘 통하는지 안 통하는지 옛날에는 확인할 방법이 없었는데 초, 최근에는 ICG라는 그런 약으로 그 특수한 기기를 통해서 이게 페이턴시 잘 통하고 있는지를 예, 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 이걸 보면 그 우리가 ICG라는 것을 정맥으로 주사하면은 한 3분 내지 5분 지나면 이렇게 그 하얗게 남은 이 약이 이렇게 어 이렇게 통한다는 걸알수 있는 거죠. 이렇게 통하면 아이 피줄이 잘 이어졌구나 이런 걸볼수 있는 거야. 음 그래서 이제 이렇게 보면은 이렇게 피줄이 이어진 걸잘 보고 결국은 이게 바로 수술 끝나기 직전에 이렇게 그 사진을 찍었지만 지금은 뭐 흉하게 보이지만 나중에는 이 니플도 없어졌잖아요. 여기 니플, 그 유두를 여기다 만들어 줍니다. 이 유두를 이제 옛날에는 그 여성의 라비움 마이너로 이렇게 만들어 줬어요. 색깔이 비슷하니까요. Позже я сформировал его из более темной кожи, взятой с внутренней части бедра В последнее время, когда второй сосок был большого размера, я обрезал его, чтобы сформировать отсутствующий В наши дни сосок формируют из кожи, затем наносят татуаж Некоторые пациенты, считающие формирование соска необязательным, используют подобранные по цвету съемные силиконовые соски 요새는 이제 이런 수술을 또 직접 딱 생각하는 사람은 실리콘으로 유두모에 자기 색깔에 맞는 실리콘으로 유두를 만들어요. 거기다 붙였다 뗐다 그렇게도 해요. После консервативной хирургии груди проводят лучевую терапию груди. В Европе используется методика Мемосайт, а Интробим, сделанный Карл Дис, разработан в Германии. Его вводят на 21 минуту, и бывают случаи, когда его извлекают до завершения операции. В последнее время имеется много таких преимуществ. Следующее устройство – Мобитрон, разработанное в США. По последним данным, в Корее результаты лечения груди – 더 높은 수준의 기술이죠. 지금도 있지만 그 아까 말씀드린 메르네시가 사실 개발했던 것과 노노박 세븐 그런 거 이런 거의 똑같은 기계가 있었는데 지금 최근에는 미국의 마비트론이라는 회사에서 훨씬 더 이렇게 근사하게 또 효용 효율적으로 이렇게 만든 이런 기계가 있습니다. 그래서 IORT... Преимущество IORT в том, что в конечном итоге при визуальном контроле нормальные клетки не повреждаются. Традиционное лечение дает только положительный эффект. 티머 주위만을 방사선 치료를 하게 되는데 그 목적이 뭐냐면 수술을 하게 되면 그 근처에 혹시 보이지 않는 인비저블 캐나서 셀이 있으면 굉장히 빨리 자라거든요. 그런 것을 그때 딱 방사선하면 훨씬 효과적입니다. 그래서 레피드 프로, 프로레퍼레이션하는 것을 막아주는 거고, 그리고 방금 말씀드렸듯이 21 그레이를 이렇게 간단하게 아까 인트라빔은 21분, 이 IRT 중에서 갈자이스나 이런 그 머비추로는 뭐 똑같은 그레이긴 하지만 짧은 시간에 줄수 있다는 게 장점입니다. 결국 IRT라는 거가 장점이 결국은 비주얼 컨트롤해서 결국 정상의 티슈한테 그 방사선의 그런 데미지를 안 받게 하는 거죠. 그리고 또 효과적으로 준다는 거죠. 예. 그래서 이제 보면은 이제 아까 말씀드렸지 한국에서의 그런 그 옛날은 그냥 떼내고 브레스컨소빙까지가 됐고 그랬는데 이제 에. Скорее, пациенты после более красивой онкопластической операции по результатам опроса были удовлетворены на 58%, относительно удовлетворены на 32%. В общем, почти 90% пациентов были удовлетворены результатом операции. Конечно, бывают случаи, когда пациенты остаются недовольны, но это неизбежно. Поэтому в заключение хочу добавить, что в хорошей онкопластической хирургии хирург Груди и пластический хирург должны сотрудничать. Для хирурга груди очень важно знать пластическую технику, а пластическому хирургу понимать биологию рака груди. Благодаря этому сотрудничеству можно достичь гораздо лучших результатов. Меня приглашали во многие страны мира, чтобы читать лекции и проводить операции. Это я, читающий лекцию в Европе. 이므로 브레스터 수술과 플라스틱 수술이 코퍼레이션을 함으로써 훨씬 좋은 결과를 얻을 수 있다는 겁니다. 제가 세계 여러 나라에서 이게 초대를 받아가지고 예, 강의도 하고 수술도 해주고 그렇습니다. 그리고 이제 요곳은 이제 유럽에서 제가 강의를 하는 건데 여기 땡큐도 있고 그 멜스포크도 있고 스파시바도 있고. 어,